Здравствуйте, меня зовут Наталья Сапрыкина. Я бизнес-тренер и коуч. Моя специализация – это достижение мечты. Если говорить про коучинг, то для меня это наиболее эффективная, наиболее экологичная технология, которая помогает раскрыть потенциал человека и достигать сверхрезультатов. Я говорю это не потому, что я коуч, а потому, что я, прежде всего, человек, который хотел сам добиться больших результатов в своей жизни. Экологичность, которую дает коучинг, не имеет ни один другой инструмент. Человек находит ответы на все свои вопросы сам. А коуч помогает человеку прийти к этим сверхрезультатам. Если говорить про... Наш марафон 45 шагов в цели, марафон Challenge Me, то для меня одна из самых больших ценностей это то, что большинство участников выработали у себя самодисциплину. Об этом много говорят, но немногие программы помогают этого достигнуть. Я не хочу говорить про само наполнение самой программы, потому что в каждом уроке находится эффективный, мощный коучинговый контент. И ту системность, ту дисциплинированность, которая дает марафон, когда участник шаг за шагом каждый день исследует себя, исследует свой потенциал, исследует свой ресурс и приходит через 45 дней цели, которые он откладывал постоянно, находил какие-то отговорки, этого уже не происходит. И я очень радуюсь тому, что после марафона ребята, участники используют эти стратегии достижения целей в своей жизни дальше. И их жизнь, превращается в постоянный рост, рост результатов, рост энергии, рост хороших отношений, рост нового поддерживающего окружения. Ребята, если вам откликается, приходите к нам в марафон. А мы, команда Коучи, вам в этом поможем. До встречи!